Научите, какую ЭЦП и где приобрести, чтобы начать работать. ЭММА ЭММА, вы можете обратиться в любой удостоверяющий центр, где можно приобрести ключ. Для этого вам нужно знать, для каких электронных площадок вам нужно выбрать ЭЦП. Есть ключи от одной площадки, есть ключ с более расширенной версией, который подходит для большинства площадок. Вы обращаетесь в удостоверяющий центр и подаете документы на выпуск ключа. Пакет документов вы можете посмотреть на сайте удостоверяющего центра или можете позвонить в техподдержку, вам все подскажут. Как правило, пакет документов стандартный. Если вы хотите участвовать как физлицо, это паспорт, ИНН и СНИЛС. Вы собираете документы, отправляете на адрес удостоверяющего центра и оплачиваете. Далее ждете, когда ключ будет готов, устанавливаете все настройки на компьютер и пользуетесь. Важно, на чье имя вы оформляете ключ, тот и будет участником в торгах, а также собственником выигранного имущества после победы в торгах. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем. Если хотите больше полезной информации о торгах, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!